Визитка, борсетка, мужская, кожаная, сумчатый эксперт. Говорим о мужских аксессуарах. Очень много вариантов сейчас из эко-кожи и кожи, но мы будем говорить о натуральной коже от российских производителей. Сегодня это фабрика Калита, город Киров. А мужских аксессуаров, в принципе, не так уж и много по выбору, своему назначению, потому что это в основном на аксессуары, которые вышли из определенных сфер. Это спорт, армия и офисный вариант. Поговорим о барсетках. Барсетки это, в принципе, считается вышедший тренд, но есть любители именно этого аксессуара. Есть барсетки-визитки, которые очень удобны по своему функционалу. И, конечно же, есть клатчи. О них мы сегодня тоже поговорим. Начнем мы со старых моделей борсетки. Кожа здесь идет цельная. Она очень прочная и надежная. Из цельных шкур КРС. Это не прессовка. Это все очень качественно выполнено. Российские фабрики наши, гарантирую, что вы носите их будет столько же, сколько носили наши дедушки бабушки. Натуральную кожу. Смотрите, какая интересная барсетка. Казалось бы, она обычная. Нет мужчины, поэтому, к сожалению, буду показывать на себе. Простите, по-другому не получается. У меня рост метр шестьдесят. Конечно, носить ее можно подмышками, как клатч. У нее есть вот такой функционал, как красивый замок надежный, фарнитура. Открываем, смотрите, что внутри. Просто обалденные функции, качество кожи сейчас близко буду показывать. Есть выдвижная ручка, она вот таким образом прячется при желании, ее можно убрать и можно выдвинуть. Очень удобно. Карманы рабочие вот эти. Рабочий карман на молнии. Он довольно глубокий. Есть еще одно отделение для документов. Тоже на молнии. Еще одно отделение вот здесь. вот Очень качественный подклад. Есть еще один карман вот здесь. Закрываем да, его. При желании можно легко закрыть наплювку. Смотрите, как она просто и легко закрывается. Оп, все. Магнитка здесь работает просто изумительно. Идем дальше. Открываем внутреннюю часть. Смотрим, что же здесь. Здесь одно отделение вот здесь. Еще одно отделение вот здесь. Кучу кармашек для визиток. Вот автодокументы, паспорт или какие-либо другие предметы. Вот здесь кармашки пластиковые, прозрачные. И есть еще один карман внутри. Смотрите, какая замечательная, удобная, функциональная вещь. Это реальная вещь. Цена этой борсетки для подписчиков канала четыре с половиной тысячи. И при всем при этом вы можете еще получить, подписавшись на канал, 10% скидки. Фабрика от Калита. Следующая модель. Так, цвет у нее шоколад. Показываю близко, какая строчка. Кстати, не показала по бокам, да? То есть ее наполнив, можно сделать узатенькую. И она не разойдется за счет того, что здесь есть. Функциональный замок. Сзади карманов нет. Потому что очень большое количество кармана внутри. Носить его можно, конечно, как клач. Кожей пахнет просто обалденно. Так, идем к следующей модели. Следующая модель визуально более традиционна. Вот такая рыжая. Красивая. Здесь кожа более мягкая. Показываю на видео. Вот так, смотрите, медненькая. Если там жесткая кожа, то здесь более мягкая. Логотип компании. На задней стенке кармана молнии. Съемные на карабине ручка. Все выполнено очень основательно и капитально. Хороший замок. Открываем и смотрим внутри. При желании можно сделать подарок всем любимым мужчинам. Я думаю, ни один мужчина от такого подарка, в принципе, вообще не откажется. Потому что это подарок нет на века. Так. Вот такое большое отделение. Перегородка сейфик. Вот здесь еще одно отделение. Вот здесь еще одно. И вот здесь карман. цена этой модели сейчас я озвучу 3500 подписчикам с канала скидка 10% вот такая порсетка вот такое у нее донышко в общем вот так следующая сумочка моделька идет у нас в двух цветах. Это клатч. Да. А вы что думали? Клачи только бывает у женщин? А в вот этой нет. Они есть и у мужчин. Это удобная функциональная модель. Она представлена в двух цветах красивый, коричневый. На видео он рыжий, но по факту он коричневый. Он такой, знаете, коричнево-рыжий, наверное, больше. Очень красивый. И черный два цвета. Металлический замок. Карман рабочий, ручка на карабине для ношения на запястье. Это очень удобно, при желании можно взять на руку. Кстати, у вас не было случаев, когда на вас нападали барсеточники. А мое поколение, я это застала на моего мужа с другом. Когда-то было нападение. Представляете, мы это все переживали. Поэтому здесь никто ничего не вырвет. Здесь надежно взяли и держим. Для того, чтобы было удобнее либо открывать, либо закрывать. И, в принципе, удобно для ношения. Так, идем вовнутрь. Открываем карман. Очень качественный подклад. Кожа, честно скажу, ребят, просто изумительная. Показываю близко на камеру толщину кожи. Вот здесь два слоя. Она специально не обработана. Когда хорошая кожа, ее незачем прятать. Смысла в этом никакого нет. Так, здесь показываю, клепочка закреплена. Подклад, чтобы он не был дыхался. Внутри очень большое количество прорезных кармашков для визиток и для разного рода карт, пластиковый карман под документы, еще один карман, карман на молнии, вот здесь вот, возможно, сюда можно положить какую-то мелочь, задачу или что-то еще, и вот здесь еще один карман. Вот такая сумочка, сумка-клач, в двух цветах, и цена ее 2 500, 2 500, и эта покупка будет радовать не один Десяток лет своих хозяев. Вот такая красота. Вот так. Следующая сумка. Это тоже клатч-визитка. Она немножко... Даже барсетка-визитка. Она немножко нестандартна. Она с множеством... Мелких кармашков для мелочей. Отделение для переноски. Небольшого количества бумаг формата А4 в сложном состоянии. Что это значит? Вот здесь идет утолщение барсетки. Сейчас я ее застегну и покажу вам. Это модель продумана для того, чтобы носить какие-то документы, несколько штук в файле. Вот здесь за счет того, что... Нет сгиба да, твердого, есть утолщение некоторое. Это позволяет формат А4 свернуть, положить верхом вот сюда и на бумаге. В файле не будет залома. Это очень удобно. На задней стенке карман на молнии. Выполнена эта модель из крокодила. Если те были с гладкой кожи, это крокодил. Сбоку это выглядит вот так. С небольшой ручкой. Других ручек здесь нет. Это своего рода маленькая папка. Зато здесь, смотрите, один карман на молнии. Показываю вот так близко. Смотрите, какая кожа. Она вся фактурная, выделанная, толстая. Так, здесь можно положить документ сюда. Сюда прям войдет формат А4. Файл. Прям можно вложить его вот так. И, естественно, о чем я говорил, он не замнется. А, вот здесь вот документы, авто или какие-то еще. Здесь карман еще один функциональный. Да? И получается, и вот здесь прорезные пролез, кармашки еще под картой. Вот. Из кожи прорезанные. Подручки, вот какие-то аксессуарчики. Вот такая вот интересная сумочка. борсетка визитка со множеством формалов. Цена у нее 3 900. Подписчикам канала скидка 10%. И еще у нас есть зажимы для денег. Цена их 300 рублей. Показываю кожу на камеру. Вот она вот такая толстая. Это натуралка. Она есть вот в таком ящере. Это коричневый такой, темно-коричневый. И есть вот такой глянец шоколадный. Эти держатели для бумажных копьев по 300 рублей. Вот такая вот у нас есть фабрика. Калита. Очень рада буду вашим заказом. Подписывайтесь. Подписчикам скидка 10%. Здоровья вам и вашим семьям. Пока.